Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Пите Горбатюкс. Сегодня у нас рубрика ⁇ Короткие фразы на английском ⁇ Нам необходимо сказать следующую фразу. Я не думаю больше о спорте. Итак, как же будет звучать на английском эта фраза? Я не думаю. I don't think. I don't think. Я не думаю больше Но. о спорте. About spot. I don't think more about sport. Но если вы хотите быть в области английского продвинутым, креативным, необходимо вставлять слово «any». Итак, фраза правильно будет звучать следующим образом. Я не думаю. I don't think больше. Any more about spot. В таких выражениях, в отрицательных предложениях, как «я не хочу», «я не люблю», «я не думаю», «я не считаю», «я не полагаю», «я не читаю» Больше, меньше, лучше, дальше, всегда необходимо вставлять слово «эби». Ну, давайте для закрепления скажем следующую фразу. Я не хочу пить больше. Я не хочу больше пить. Я не хочу, I don't want, я не хочу, пить, to drink, больше, any, more. Вот и все, дорогие друзья. Не забывайте об этом уникальном слове any в отрицательных предложениях. На этом наш урок завершен. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал. Делайте лайки, делайте комментарии. Всего вам доброго, so long, bye, пока.